Как найти самый выгодный курс обмена электронных денег? Воспользуйтесь сервисом bestchange.ru Привет, друзья! Решил затестить покер от Prismbit, биржа. Запустила свой покерный клуб в приложении PP покер и там проходят а, турниры даже дают бесплатных 10 долларов на вход так что если вы играете в покер то вы можете в принципе присоединяться к клубу вся информация будет находиться в описании под этим видеороликом и уже вот играть испытывать свою удачу я в принципе не для заработка денег а вот мне просто интересно нравится мне играть в покер а, тут мы ставить не будем И вот а, так проводить свое свободное время а, Не знаю, думал стрим запустить Потом, а, думаю, как-то давайте пока сам разберусь запишу такой ролик приветственный может покажу потом нарезочку сделаю как я выиграл какие-нибудь выигрыши или наоборот как я проиграл какие-нибудь раздачи но сейчас я играю за столом тут у нас есть сколько у нас на данный момент 12 участников мы видим что на данный момент моя позиция в рейтинге номер 3 и тут также есть призовой фонд 20 долларов Платим 1 доллар, 10 долларов дает нам призм бит сразу на аккаунт. И я могу сейчас выиграть вот со входа, я вроде платил 1 доллар, может даже и бесплатно. Ну, вроде да, заплатил я 1 доллар за эту игру, за этот турнир. И есть у меня возможность выиграть 20. То есть, вот мы видим пока что на данный момент участников не так много. Надо всего лишь 10 участников выбить. Так, 8, 9, 10, валет, дама. У меня уже есть стрит, и, возможно, я выиграю эту раздачу. Так, давайте мы еще поставим. А, скачал я, кстати, эмулятор. Можно с телефона на андроиде играть, а можно играть. Ну вот, эту раздачу я выиграл. Только человек не поставил. Так, показал я ему свои карты хотя не люблю этого делать пускай э, оппоненты не знают с чем я сидел блефовал я или нет э, можно в принципе загрузить пп Потера вот на винду я поставил даже не через эмулятор я это сделал а скачал клиента для windows также есть на iphone и android приложение. Вам там надо будет просто зарегистрироваться в этом приложении и вступить в покерный клуб, клуб от Prism Bita. Free Tone, он вроде так называется. Не совсем удобно, что тут нельзя растянуть. Это как-то изображение, оно вот тут висит. И у меня даже чуть-чуть вот закрывает. Хочу вверх вот так подтянуть. Оно падает. Но это невелика проблема вообще на самом деле. Потому что, во-первых... Я с компьютера играю, чтобы записать этот видеоролик. Ну, а во-вторых, на стримах, если что, я думаю, тоже это лишних проблем не создаст. Тем более у вас вот тут оно все отображается как надо в UBSке. Так что пишите, кстати, в комментариях, интересно вам такие стримы проводить или нет. Хотя я подозреваю, что есть... Есть очень большой минус у этого, потому что мои оппоненты, они тоже могут смотреть этот стрим и палить мои карты. Это тоже не очень хорошо. Ну, давайте попробуем чуть-чуть поставить, пробить. Все-таки король у меня есть. Конечно, у кого-то и туз может быть, но чтобы скучно не играть, давайте попробуем. Ну вот, и я выиграл. Не зря закинул чуть-чуть. Но всего мы видим, сколько, сколько у нас человек. 12 человек у нас играет. 12. Пока что, пока что я на третьем месте. Я, конечно, когда в покер играю, мне долго играть нельзя. Потому что я тогда мне скучно как-то становится. Я уже и блефовать начинаю. Ну и так. Даже когда играю на деньги. Мне становится неинтересно. И очень часто, когда игра... К завершению своему движется. Ну ладно, тут давайте проверим. Даму еще можно подождать, которая не пришла. А следующего кола от меня не будет. Угу. А, и мне становится скучно. Вот если бы это был уже конец игры, участник ставит, а у меня в принципе нет еще карты, скорее всего я поставил, чтобы посмотреть, а что же у этого участника а, была за рука. Вот так я играю в покер. Хотя, э, со стороны того, что так я больше проигрываю, да, это действительно так. Но я поэтому очень долго в покера не играю. И тут очень классно, что только 12 людей принимают участие. И турнир не будет очень большим, как на Покер Star, когда там 100 человек играют. Там можно или закупать потом фишки, поздние регистрации эти очень долгие. Тут, кстати, она тоже есть на 12 уровне. Надеюсь, что мы эти уровни проскочим вот этими 12 людьми. И потом никаких поздних регистраций не будет. Ну, 200 монет давайте проверим. Все-таки две пары. Флеша тут не должно быть. Ну вот. Отбил свое почти, что, что в прошлый раз Моисесу отдал. Прикольное приложение, что тут надо еще типа карты свои смотреть, но не понимаю, зачем это, это элемент, чтобы люди, наверное, не засыпали, потому что смотришь ты, их, тут нет такой возможности не посмотреть их, то есть я думал, вот в темную попробовать поиграть не получается, кстати, было бы прикольно на стриме вот так вот в темную играть, чтобы мой оппонент, если вдруг он будет смотреть эфир, чтобы он не видел, что же у меня там за карты, Пополнять, кстати, вот вам дают 10 баксов, пополнять все это можно, ну, блин, 6 туз, конечно, хорошая карта, но давайте мы еще немножко поиграем, ну, тем более, вот тут уже сет троек залетел, сейчас бы было весело, если пятерка в конце упала. Пополнять одна фишка, вам дают сразу 10 фишек, это 10 баксов, с помощью их вы можете играть в столах между участниками, ну, и участвовать вот в этих турнирах пополнять все это я спросил через призм бит можно любой криптовалютой в принципе там вы для связи вступления в клуб для начисления 10 вот этих бонусных долларов вам надо связаться через telegram с оператором ну если вы захотите завести или вывести то тоже связывайтесь через telegram и там вам уже расскажет полную инструкцию 7-3, ну давайте. Я вообще, в принципе, играю с любой рукой. Если вот, blind всего лишь надо поставить. Очень редко я скидываю. Вот человек, wool-in, пошел, 680 поставил. Если никто не будет перебивать его, я даже поддержу. Потому что, в принципе, на флопе может все что угодно выпасть. Вот у тебя будет 2-3, там может выпасть даже три двойки 2 2-2-3. И очень часто такое бывало вот мы сейчас прочекаемся, я надеюсь ну мне тут вряд ли уже что-то выпадет да у меня только троечки да, и я даже с троечками вот представляете выиграл в принципе все что угодно может произойти первый человек вылетел Король-2 поддерживаем. 12 участников все равно, а нет, уже 11 из 12. Пока что он не присоединился дальше к игре. Но у него будет возможность заново перезайти в турнир. Тут мы видим сейчас уровень 3, а можно до 12 уровня, аж поздняя регистрация. То есть кто-то может зайти на 12, но это... С одной стороны хорошо, с другой стороны не очень, но больше, наверное, не очень, потому что депозит у тебя стартовый будет 10 тысяч, а те, кто уже сначала сидит, вот мы видим у Моисеса, или как его вот там правильно, у него уже 17 тысяч монет, то есть он тебя может просто ставкой давить, даже не всегда с хорошей картой. Ну, хотя у меня такие познания по покеру, и давайте тоже покажу карты. А, такие познания и уровень а, профессионализма в покере можно даже не то, что слабенький. Он такой, очень-очень сильно любительский. Потому что я знаю, что есть учебники какие-то, что а, можно и комбинации какие-то изучать, и теорию вероятности вот, высчитывать что там будет, с какой рукой играть, с какой не играть. И я на это сильно не заморачиваюсь. Я так. Для меня это не инструмент для заработка. Конечно, если этим заниматься профессионально, то можно, в принципе, я думаю, что неплохо так-то и зарабатывать. Вот кому-то с дамой повезло. Ну, конечно, во время стрима стримить а, так интереснее было бы и на вопросы отвечать, может быть, какие-то. Не то, что сейчас я сижу и что-то тут рассказываю. И тут а, вот, друзья, я нормально залетел, и человек тоже ставит. Я надеюсь, что я тут не могу проиграть, потому что у меня а, full house получается. И человек. Скорее всего, блефуют. Я не знаю, что должно у него быть. У меня три дамы, два вольта. Он идет в улын. Ну да, у него вообще ничего не было. Вот посмотрите, даже так люди играют. Ну, тут и мне повезло. Я его высек. Вот такие ситуации тоже бывают. Ну вот, расстроился немножко. Ну, да, кто виноват. Сам так играешь. А мне бы двоечку сейчас был бы тоже стрит. Рисковые парни, скажу, такие же, как я, в принципе, любители, скорее всего. Потому что блефовать в интернете – это такое себе занятие, особенно с людьми, с которыми ты, в принципе, первый раз играешь. А вживую это удается намного лучше. У меня лицо более спокойное такое, я вообще могу мимику не менять, сидеть с одной заточкой, чтобы у меня там на руках не было. 5-2. Не очень мне везет на карты, порой, хотя тут грех жаловаться, потому что я уже, наверное, на первом месте, да, из 10 участников. Я пока что иду на первом месте, но это ни о чем не говорит, потому что в любой момент ситуация может измениться. Дама 6. Ну, я, скорее всего, буду играть. А, Во-первых, у меня большой блайнд я со старта поставил. Во-вторых, надеюсь, что ставку никто не перебьет. И мы так и останемся. Вот еще один участник присоединился. Так, ну, конечно, чек. Давайте смотреть, что у нас тут есть. И пришли вальты, которые не особо-то были нужны. О, The Shark повышает. Видимо, в прошлой раздаче он выиграл, решил тут э, поставить все это на кон. Э, интересно мне, какая карта у него Хотя у меня она и не сильно такая бомбезная. шесть король Король это хорошо. Ну, как я и говорил, с любой рукой в принципе можно играть. До того, как открылся флоу. Ну, давайте поддержим. И вдвоем мы поиграем. Шестерочка уже прошла. А, сейчас же The Shark будет повышать, наверное. И вот я азартный человек. Давайте мы посмотрим, что же у него тут есть. Я даже готов поддержать его all in У него там что будет? Тузы 10 туз Опять у него что не попадает И опять я с сетом выбиваю второго игрока, который просто блефует Я обычно таким занимаюсь только под конец игры Сейчас мне, конечно, повезло Потому что с более профессиональными игроками Я думаю, они бы меня уже вот два раза наказали Но я, я держусь Первое место. Два выбитых игрока. Всего три игрока выбито. Из 14 мы видим 11 осталось. И вот два игрока это можно сказать, моя заслуга. Тут, в принципе, я хочу вам рассказать о такой возможности: что можно поиграть в покер. Только не двойка. Фу, пронесло. Что можно поиграть в покера благодаря призмбит и тем более сделать это на халяву, 10 долларов вам дают для старта. Не знаю, конечно, может их можно и вывести сразу, хотя вряд ли. Оператор, наверное, вас на этом уличит, поэтому ну не делайте так, зайдите, поиграйте, может что и вы, выиграете даже, кстати. Но в основном я это делаю для аудитории, которая уже играет в покер, которая знает эту игру, которая нравится играть. Я словил флэш. Надеюсь, что старше ни у кого не будет. Нет. Опять я выиграл. Давайте, давайте смотреть. Блин, туз, это вообще не в тему. И сейчас придется скинуть. Пришлось бы, если бы он еще поставил. Сейчас будет all in. Давайте смотреть. 9-5. Замечательная игра сегодня получается. Третий выбитый игрок из из 5. Все мои заслуги. Я думаю, что призмбит мне должен выписать премию как лучшему игроку на 25-ю минуту игры. Ну, конечно же, это все шутки. Никто мне ничего не должен. И я даже благодарен призмбиту за такую акцию, что они мне дали 10 баксов, чтобы попробовать проверить свои силы. Потому что я иногда в свободное время в покер поиграть захожу. Не скажу, что я этим каждый день занимаюсь. Но мне интересен данный метод для проведения досуга. Посмотрим за игрой. Ну вот два вольта. Ну, и так очень часто бывает, да, действительно, что вот у меня full house был, я бы забрал весь этот банк, двоих бы игроков выбил. Ну что ж, и так хватит на сегодня, и так уже троих выбил. Куда еще двоих? Меня бы пользователи нашего клуба начали, наверное, проклинать. И мы тут видим, что я немного ошибся с призовым фондом. Первое место. Четыре призовых места, первое место 8 баксов, второе место 5 баксов, третье место 4 бакса и четвертое место 3 бакса. То есть, четыре призовых места, это тоже очень здорово. При том, что я, если честно, не помню, какой это турнир. Это бесплатный турнир или это турнир, на который вход стоил одну монету. Все, ждем хорошую руку. 2-3 это, конечно, не очень плохая рука, но давайте подождем хорошую, чтобы классную картинку сделать. Вот реклама призм бита клуба Фритон. Хотя никто даже вот, не просил о рекламе, можно было бы написать менеджеру призм битву, О, давайте я запишу рекламку у себя на канале. Но нет, не стал я этого делать, потому что... Потому что это, во-первых, не реклама. Ну, как бы это реклама, но это реклама того продукта, получается, которым я сам пользуюсь. Ну, вот в данный момент, как минимум, точно. И буду продолжать пользоваться, потому что мне эта идея, затея, нравится. Я играл и в покер, там был на призм криптовалюте. Там тоже монеты можно было вносить, играть в покер, через менеджера это все закидывать, обналичивать потом. Но потом получилось, что они... Поменяли немножко условия, потом начали принимать платежи в другой криптовалюте. И я решил отстраниться и играть дальше на покер Star, потому что я там до этого играл, а в этот покер, который был на призме, я играл ради того, чтобы поддержать сообщество, ну и чтобы привлечь новых участников в нашу криптовалюту. Поскольку они там немножко отстранились, я, конечно, никого ни в чем. Не обвиняю, потому что люди действительно потратили много ресурсов. Они там тоже подарочные монеты вроде дарили новым участникам. Это их дело, как вести дальше свое детище. Не назову это бизнесом. И у меня стрит. Ну что, давайте проверять. А то мало ли что тут может еще выпасть. Давайте 900. Будем вытягивать потихонечку. И надеюсь, что у меня получится вытянуть, а не у меня. Ну вот. Слился мистер, не отдал мне обратно часть своего банка. Пара гусей. Это, это сразу надо делать. Ререйс. О, все. выигрышная рука. Правда, выиграли мы немного, но тоже же выигрыш. Ну что, восьмерочка придет. Восьмерочка. Длин -длин -длин. А мистер Тред ставит. Давайте мы удвоим. Блеф был у него. Дама-король. Вот это очень хорошо. Такие карты мне нравятся. Правда, очень часто они мимо вообще пройдут. Смотрите, давайте играть. Там два туза. Туз-7. Бля, и я мог нарваться на флеш. дама ну, это просто мега-везение какое-то, потому что я уже четвертого игрока выбил. И вот смотрите, чем плохо регистрироваться в игру в конце. Уже блайнды, малый блайнд, 600. Ну, короче, если ты готов играть, то ты должен заплатить 1200. И когда мы только начинали играть, вроде бы эти ставки были 50 на 100. То есть, если ты готов играть, ты платишь 100 монет. И мы тут уже такие сидим, ребята, играем. У кого 50 тысяч монет, у кого 19. А тут заходит доктор, а у него 9 тысяч монет. И он может вот один раз поставить, у него останется... Восемь с половиной, грубо говоря, тысяч монет. Потом еще пару раз, и все. Мало того, что если он позже зашел, у него не было возможности нарастить свой стек, так еще и блайнды, они ему очень сильно бьют по карману. а Она может старичкам за этими столами, это не так уж сильно и затратно получается 1200. Лука 1986. Надо луку выкинуть. Не знаю, это настоящее имя человека или нет, Ну, хотя бы одного луку я вот за свою жизнь хотелось бы мне выкинуть. Давайте вот, вот этого выбьем, конечно, без какого-либо насилия, чистая игра, но мне бы это сегодня подняло настроение, если бы луку я наказал. Вот это вот мне нравится, Макс, давай Макс, сначала... Гнать не будем сразу, потому что Макс может что-то заподозрить. Хотя и у меня тут ситуация не очень выигрышная, поэтому давайте поставлю. Потому что стрит подходит незаметно. 5-8-5-3, и я остался у разбитого корыта. 4-7, я выиграл. Это очень здорово, потому что я обгоняю Макса и... Снова на первом месте. Он пошел вол ин О, вот мы видим, нас всех объединили. Всех восьмерых. 8 туз. Ну что, прощай. Прощай, какой пятый? Шестой человек? Вроде пятый. Пятерых я выбил. Из 13 выбитых. Лука. Лука у нас опять за нашим столом. Моя задача будет сегодня выбивать Луку, хотя мы видим, он не играет. Он не играет с плохими картами. А 7-3, я считаю, что это неплохие карты. Тем более одномасные. Где Лука? Опять Луку куда-то дели. Лука, возвращайся сюда. Лука тут есть. Лука на пятом месте, я на третьем. Опять на тот же самый флеш. Мы настраиваемся. Надеюсь, сейчас он будет. И надеюсь, никто сильно пыжить не сос. Сос-сос. Да... Я жду флеш. Второй же раз он должен быть. И вот у нас случается флэш. Давайте мы будем ставить 10 тысяч. Скидывай. Не скину. И 4, 5, стрит стрит меньше, чем флеш, поэтому я бы все равно выиграл и еще выкинул Макса, потому что он тоже в любом бы случае ставил. Мы видим Лука опять появляется за столом эту раздачу мы пропускаем, но Лука повысил до 6, сейчас даже вот по 800 каждый участник поставил вот Луки не сидится господа, я вам официально заявляю что перед перерывом я выполнил свою миссию и вышвырнул луку, как маленького котенка из-за этого стола. Все, я уже стабильно занимаю четвертое место. Это не шуточки 2 и 2 доллара. Вложил я сюда 1, скорее всего. Или 0, или 1. Я вам позже, может на монтаже, если не забуду, все-таки напишу, сколько я потратил на этот турнир долларов подарочных от призм бит напоминаю вы регистрируетесь на бирже призм бит хотя у меня даже регистрацию никто не проверял но потом чтобы заводить сюда или выводить отсюда уже fiat usdt то вы должны будете быть зарегистрированным на бирже чтобы вам на аккаунт начислили эти монеты В третье место это уже 3 бакса, но мне надо первое первое место это 7 баксов Хотя, вначале было 8. Почему-то потом все это разделилось. И получилось, что теперь 7. Ну, грех жаловаться, грех жаловаться на халяву. Тем более, это в любом случае больше, чем стоит вход. Макс, как обычно, показал нам, что у него был стрит. Ну, Макс, чтобы у тебя был стрит, надо играть хоть иногда. Ну, ничего, друзья. Главное, что мы выбили луку. И главное, что ко мне опять пришла одна из моих любимых рук это 10 туз как мы видим не всегда я попадаю когда у меня любимая рука и тут тоже не сильно она подходит тут конечно можно было бы пойти сразу вол in но думаю вряд ли меня кто-то поддержит поэтому сделаем рейс Ре-рейс. опачки будем 3000 блин Напоминаю, что я уже в любом случае призер и как минимум в два раза, в 2 и 2 раза заработал, благодаря вот, вот этому турниру. Хотя я сюда вообще ничего не вкладывал, все подарочные 10 USDT, напоминаю, подарили мне биржа PRISM BIT. Все ссылки, вся полезная информация будет находиться в описании. Не дождался я туза, все, господа. На этом заканчивается эта игра. Я занял третье место. Заработал три фишки. Каждая фишка приравнивается к доллару. Так, как нам это закрыть? Я, может быть, оставлю в фоновом режиме, посмотрю, кто выиграл. Не знаю, Макс или Лис, потому что как и один, так и второй игрок играют только с хорошей картой. В основном напоминаю, что регистрируйтесь в этом приложении pppoker ссылка на него будет находиться в описании там есть как для Android, так и для ios в play маркете также приложение есть и для windows клиент есть собственно через который я сегодня играл дальше пишите оператору менеджеру не знаю с призм который вас пустят в эту команду ему нужно будет написать что здравствуйте благодаря этому видеоролику скидывайте ссылку на мой ролик я узнал о таком покере, как мне вступить в ваш клуб, и дальше он вам даст полную инструкцию и подарит 10 монет, которые приравниваются к 10 долларам. Вы можете поиграть, если что-нибудь выиграете в данном покере, то вы можете потом обналичить это через биржу призмбит, ссылка на нее также будет находиться в описании. Так что если регистрируетесь в данном покере, то также автоматом регистрируйтесь на этой бирже, чтобы потом без проблем вы могли в каком-либо из направлений или заводить или выводить деньги а, в данный покер и играть а, так проводить свое время еще раз напоминаю что это развлечение азартная игра если вы не умеете или будете тут регистрироваться с целью чтобы заработать взять кредит что-нибудь в продать сюда закинуть чтобы выиграть других игроков и за счет этого увеличить свой капитал то этого делать не стоит потому что это грубо говоря лотерея конечно тут какие-то игровые навыки должны быть но все равно все равно это просто игра это просто развлечение и не надо относиться к этому как к игре в дурака или в игровые автоматы в казино рулетку как к способу для постоянного стабильного заработка денег так вот мы видим призовую таблицу макс выиграл 7 баксов алис 44 я 3 доллара и тут видим еще вот несколько призовых мест Всего было 6 призовых мест Всех игроков поздравляю с победой Ну, тех, кто выиграл Ну, а те, кто не выиграл, желаю им удачи в следующих играх И себе тоже желаю, надеюсь, что в следующий раз я займу первое место Кстати, давайте я тут посмотрю У меня 13 монет Турнир был вообще вроде как бесплатный Бесплатный был турнир, так что вообще все супер здорово На халяву я поучаствовал, 3 доллара заработал На этом все Пока.